Студенчество Самая замечательная пора в жизни каждого человека. Именно в студенческие годы жизнь молодых людей кипит. Практически каждый день происходят события, которые остаются в памяти на долгие годы. Конечно, учеба в УЗИ – это не только интереснейшие лекции профессоров и практические занятия, но и активная студенческая жизнь, в которой может проявить себя каждый. Так, совсем недавно в Казани прошли очные этапы республиканского конкурса «Студент года-2016». На конкурс поступило 565 заявок из 18 городов Татарстана. Всего конкурс состоит из 13 номинаций и самой главной номинации – Гран-при. Казанский федеральный в этом году представит 8 человек и 10 организаций, которые попытаются сделать все, чтобы стать победителем в своей номинации, ведь они упорно шли к этому. Мы на данный момент являемся одним из крупнейших студенческих научных обществ России и мы проявляем активное участие во всех проектах, которые вообще проводятся в принципе своем годы это одна из площадок, на которой мы можем себя реализовать и показать наши достижения, то, как мы работаем, как упорно мы работаем и какие же наши результаты в конце концов. Очень рады оказаться на одной сцене с молодыми людьми, которые являются активом Республики Татарстан, которые создают интересные новые форматы, в том числе мы рады представить, Наш проект – мы рады взаимодействовать с другими организациями, мы рады вовлекать большее количество студентов, популяризовать науку, а также продвигать область молодого ученого. На протяжении ноября и декабря члены жюри премии «Студент года-2016» посмотрели портфолио и сформировали список студентов, прошедших в очный этап премии. В этом году самыми популярными номинациями стали «Интеллект года», «Общественник года», «Спортсмен года», «Творческая личность года» и «Гран-при». В классе 11 я еще не поступил в КФУ, но я уже знал про студент года и про номинацию творческая личность года. Я уже знал и я уже примерно хотел, чтобы выиграть эту номинацию, честно говоря. Вот. В том году я тоже участвовал, дошел до финала. Тогда выиграл Тим Бурисмаев, всеми любимый КФУшник, громкий рыб, он работает у вас. Вот. И в этом году снова участвую, снова прошел суперфинал. Вот скоро меня ждет новый этап. Надеюсь, я победю в этот раз. Финал двенадцатый по счету республиканской премии стоится двадцать пятого января во Всероссийский день студенчества. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.